Так, что это за команда? SV Heaven? У нас 18 очков, мы на первом месте. С ними можно быстренько рассчитать. Не хочу я с ними играть. Там следующий матч будет вообще вроде бы со второй Боруссией. Ну, 3-1 вообще шикарно. Роналдо и Кух забивал. Шклотербек из Боруссии. Дортмут, это я знаю, да, хороший. Но бабок стоит до хера. Да, я знаю такого. У меня в Ultimate Team его OTV карточка Здесь пошла на Гроба гроб головой здесь не сыграет Леон, он а подать то не на кого отдадим сюда чуть сюда обратно в центр и криш решает блять пасик решать блять опять штанга <смазать> Пошла, Жарень. Пошла, Жарень. Хорош, Роналду. Э, Ремзи это вроде бы, если ты про англичанина из Останвилы. Он тоже вроде хорошо качается. Вот и 1-1 уже. Гордон тоже хороший вариант. Инасио, Линстром, Миретти, ЦПшник, Фабио Карвальев, Фальони, Альварес, Нуса. Блять, хотел навозить его, но надо было пас отдавать. Сейчас, ребята, поотвечаю всем Дайте отбиться от них Блять, что за хуйня Как мяч у него оказался Это пиздец Таварес, это уже в защиту Бенфика, 18 лет В Аталанте, он Пашалич в Аталанте А, значит, это совершенно другой пошалич. Вега, полетел Криш головкой, блядь Ой, лошара я не должен проигрывать им. Я хочу с первого сезона сразу выйти спокойно во вторую Бундеслигу. Там сразу же за один сезон... Хотя с таким вратарем, блядь, пиздец. Вега больше 90 может качать спокойно. Дайте мне денег на нормальных ребят. Да пиздец. Ай, <соцентричный> блядь. Кейпера вообще мало нормально. Да ты видишь, что мы пускаем, блядь Каждый удар тупо это все гол по-любому Хотя вроде бы в прошлом сезоне был тот сам Лиги 1 все... Леончик вот конечно, что... Криш вот он... хорош все... За такие ударчики Криш это, конечно, красавчик Давай, Криш Отлично на дальнюю как-нибудь Да бля, пиздец А потом просто его слить Лямчиков 40 заиметь с него В принципе на это и расчет был Когда я его подписывал. То есть это будет очень хороший буст для команды Блядь Да пиздец Обосрался так... Мне интересно почему именно так Кто знает как-нибудь Киньте чатик что-нибудь. Решать, хорошо. Блять, я замены не сделал даже, уже заканчивается матч. Криш, хорош. В начале каждого сезона именно именно второй день. Короче, сейчас матч закончился, сейчас я почитаю спокойно. Надо будет еще ЦЗшника сменить, у меня там из ЦЗшника в одни бичи. Так, Мартин, график развития. Кто такой Мартин? Мартин этот сапничек мой, тоже прикольный, 64 рейтинг, 22 года ему. Хочу попробовать с сапником сыграть сейчас. По моей любимой схеме 4-3-3 атакующая. И поставить вместо Вернера поставить Мартина. Пусть побегает он. Думаю, будет неплохой паренек. Пам, блять, как прочитать это название? Сарбрукен понять не имею кто это. это вроде бы поначалу когда было только можно выбрать казалось что будет нормально но нихера надо было брать свою резервную форму она у меня светлая шикарная бамба медленный очень ну кстати, тут тоже да, нужны челы хотя бы с каким-нибудь поясом а то за какого-нибудь мартезакера мне играть не очень хочется о, я надеюсь, кто-то помнит еще такого ЦЗшника. Сколько у него? 29 пейс был фифе. <ч roaming noise> )Um Блять, тут пиздец. <с Night> Сука, ебнуться можно. Что мы пропустили? Хорошо. Пасек. Криш, отлично. Блядь. Ну не проебаться же 5 Опять центр гол. Блять, ну сука, пиздец. Криш. Криш, решай, просто хорош. Блять, удары у него, это бомба. Бомба, сказка, песня. Сейчас бы знать еще название этих команд, но по эмблемке понять можно. Блять, кубок с Баруси Бахской. Надо перелистываем сразу сюда. Не горю желанием с теми кентами играть. Даже понятия не имею, что за команда. Главное не проебать им. Фриш. Ой, хорошо. Ой, блядь. Хорошо. 1-0. Кто это? Не нужно. Хорошо. Хаус. Неохаус. Пиздец. Уже 2-0, ой, 2-0, 2-1 Штиндель, дубль, тупо вышел Первый матч свой сыграл Сразу дубль уже Хороший переводик Тут Мартин, нету Мартина Решай, решай хорошо Тупо 2-2, кух Зайдем в трансферный список И будем искать всех, кого ты пишешь Бля, Штиндель нет Пизда, блядь. Давай каких-нибудь челов на пейсе На фланг Которые будут не, не супер дорогие Ой, блять, 4-2 Но с хорошим потенциалом Блять, местами так раздражает Криш, вот не хватает ему Бывает чего-то, физухи что ли Давай, Майер Только сказал, что не замечаю тебя Сразу же, 3-4 Блять, а Криш сдох Тупо хорошо, Вега. Мунир. Мартин. Мартин, решай. <с но> что я там про Мартина сказал? Что он там что-то не может, что я не замечаю. Вот тупо дубль в ворота Боруссии. он 68, Вега 67, Майер 67, Кух 57, Мунир 50. А у них Бейнер 84, Штиндель 75, Хоффман 71, Пляж 68, Мармау 67 и какой-то там непонятный человек 57. Пизда, ладно, поехали. Ой, блядь, как же все быстро. Тупо пошел, хорошо ли он. Бенсабэйни право. Хорошо. Вига, левая 9. Лучший. Право. Лучший. Правая 9. Блять, вытащил. Центр. Ну, блядь, ну мог бы вытащить по сути. Хорошо, кух. Фу, пиздец. Что же тут за тряска происходит? Куда будет бить? Лево. Ууууу. просто пизда, лучший. Пля, писю пососи, пожалуйста. Домой на. Кто еще по кубкам у нас здесь? Фрайбург с Баварией. Мы с Гамбургером. Байер Ливеркузен с Нюрбернгом. Хоффенхайм с Аутсбургом. Ну, кубок само собой сам играть буду. Прогноз 4-1. Победа. Ну давай посмотрим. Блять, кух, решай, лучший. Блять, ну на Мартина пытался. Ладно, Мартин здесь. Криш. Криш вот таким вот. Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь. Надо будет этого. Клейна тоже с ФДшника форварда сделать. Если это будет, конечно, не сильно долго. Вох, хорош. Ай, блядь, пропустили все-таки. Два, один, кстати. На Мартина. Мартин на Мунира. Мунир. Решай лучший. Вот и три один. Вообще по кайфу разыграли. Вот такая. Вот такую. Тупо пока покатаем. Решай, лучший. Вот и 4-1. Ставка горит. Ставка выполнена, брат. Я же сказал, 4-1 будет. Но ты Ваклика имеешь в виду Васлика, который вратарь? Который у меня этот... В центре трансферов сидит. Либо ЛЗшника. Галарда. А, он перешел уже. Все, хуево. Не подпишем мы его. Тогда Васлика. Ну давай обсудим переход. Все, шикарно. 11 штук тупо. Куплен Васлик. То есть вратарь Васловку подъехал по-любому. Надо чекнуть рейтинг его. Вообще 80, шикарно. Короче, так, тогда будем так идти. Сейчас подписываем двух тех ребят. Играем матч с Вольсбургом. И все. Ашка, само собой, прекрасная сделка. Рейтинг 76, отлично. Цена игрока 9 лямчиков. То есть, если потом их всех еще слить, вообще будет шикарно. Но фиф, думаю, залетит хорошо. Но у него, кажется, рейтинг будет маловат. 67. Ну, неплохо. То есть, пойдет в центр поля нормально. Сейчас сделаем вот так вот. Сюда становится у меня васлик. Афиф вместо Леоныча. И вот этот чел Мадибо. Ну, кстати, неплох. Пейс есть у него хоть какой-то. Типа 82 пейс. Можно тебя поставить вместо... А вместо кого? Да вместо Шмидта. Он хотя бы побыстрее будет. Так, предматчевая конференция у нас не будет. Ее. Кстати, 1 4 финала уже. Я говорил, что хочу минимум в 1 четвертую, а мы уже в 1 четвертой. Так что вообще шикарно. Бля, что-то 4-3 в голове. Посмотрим, что будет. Бля, пока прям душат что-то, пиздец. Серхио Роберто у вас? Или мне показалось? Блять, нет. Пиздец. Рон, Рон, Рон лучший. Не дали Мартину. Афивчик? Афивчик хорош. Кух! Бежит! Ой, блядь, лучший. Без замены играем, вообще похуй. Не хочу менять игру. Пока все идет, надо пользоваться этим. ай яй яй яй минута осталась, минута. Тупо додержать. Тупо подкаты уже можно. Если бы они еще точные были. Гроб. Выноси. Нахуй. Все. Отлично. Мы в полуфинале кубка. Так. Бавария вынесла Хайденхем, Хофенхайм, Ливеркузен, Вольсбург отлетел от нас и Боруссия. То есть у нас мы можем попасть на Баварию, на Хоффенхайм или на Боруссию-Дортмунд на кого попадем ну как бы февраль нет февраль без кубка а вот март а вот март у нас тоже без кубка а жеребьевка еще скорее всего не прошла нет прошла жеребьевка. апрель месяц бавария на такой ноте можно заканчивать блять и идти плакать и молиться господу